Привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет и в сегодняшнем ролике я хотел бы сравнить две относительно новые подсистемы, а именно Минифит Макс от компании JustFog и Вапореза X-ROS. Погнали! Комплектация Минифит Макс предоставляет пользователю один картридж, батарейный блок и USB кабель. Тут есть все для того, чтобы начать парить, останется только жидкостью заправить. А вот x ross может похвастаться действительно царской комплектацией. В коробке нас встретит не один, а сразу два картриджа на 0,8 и 1,2 Ома. Также в комплекте и есть кабель, и не простой, а USB-C. В первом раунде побеждает x ross Теперь поговорим о картридже и начнем мы с Макса. Производитель нам представил всего два вида картриджей. В одном наполнителем выступает хлопок, а в другом кремнезем. Больше эти два картриджа ничем не отличаются. Объем у них 1,5 мл, а сопротивление 1,6 Ом. А вот ребята из Вопореза представили нам сразу два картриджа. Один из которых на 0,8 Ома, а второй на 1,2 Ома. Оба картриджа на хлопке и оба картриджа сеткой В этом батле я считаю победил Вапореза Поскольку вариативность у них гораздо больше Следующий раунд — обдув Тут надолго задерживаться не будем В минифите это два нерегулируемых отверстия обдува С очень хорошей и достойной сигаретной затяжкой Но у X-ROS все равно гораздо интереснее Поскольку пользователь сможет настроить обдув так, как ему хочется Так что здесь Вапореза еще один балл Материалы корпуса Оба девайса выполнены из металла и пластика. Оба девайса обладают приятной тяжестью, так что в этом раунде ничья. 4-1, продолжаем. Не забывайте ставить лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши социальные сети и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Теперь поговорим о внутренностях. Внутри этих подсистем находится встроенный аккумулятор. Внутри Minifit Max его объем составляет 650 мАч, а внутри X-ROS находится аккумулятор объемом аж 800 мАч. Так что победу здесь присуждаем компании Vapareza. Но если учесть тот факт, что у них довольно разное сопротивление на картриджах, напомню, что в Minifit это 1,6 Ом, а в X-ROS это либо 0,8, либо 1,2 Ома, работать они будут примерно одинаковое количество времени. Ничья! Управление. В этих двух вейпах есть кнопка Fire Она выступает не только в роли включения и выключения Но и также благодаря ней работают устройства Кстати, в Минифите вы и время сэкономите Поскольку вместо привычных пяти раз Чтобы включить устройство На кнопку Fire в Минифите, нужно нажать всего четыре раза Но здесь x тоже побеждает Спросите почему? Отвечаю, он работает не только от кнопки Fire Но и от затяжки Так что опять очередной балл Переходит к компании Vapareza Хоть и в этом противостоянии побеждает X-ROS, ни в коем случае нельзя забывать, насколько легендарным является Минифит. Так что, если вы еще не знаете, какую по систему вы себе хотите, я одинаково рекомендую как X-ROS, так и Минифит Max. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале. Пока!